Приветствую всех любителей видеоигр. Будем играть с вами Госпоер Токио. Без этого никак нам тут уже звонят вовсю три звонят. Я даже подбежать не успел, блядь. Я хочу кое-что проверить. Поможете? Ну, конечно. Нужно будет кое-куда сходить. Возможно, это вообще не связано с нашей задачей, но. У нас нет на это времени. Хорошо. Ну, куда там надо идти? Ты же не хотел. Я-то нет. А вот у Акита другое. Вот. Я бы хотел помочь, только скажи, куда надо. Не знаю, что бы я без тебя делал. <смех> что что блять осталось бы блять после конца, значит побочное задание. Так, как я и говорил, да, как бы все такие вот моментики будут обязательно проходиться. О, вот это неожиданный поворот. Не ожидал встретить духа. Давай. Отлично. Пока... Да что, уже второй. Пока Хорошо, я буду здесь гулять. Да я понимаю, что надо бы. Надо-то, конечно, надо. Найти бы их еще всех. Опа. А, я подумал, что это какой-то предмет, если честно. Так, вижу духов раз, вижу духов два. Но это нам все пока не нужно. Нас это не очень сильно интересует. Кстати... Полет может закончиться, поэтому надо подускорить. Блять, а куда мы идем-то? Блять, далеко, надо было просто телепор... а, -а, а телепортироваться. Да не варик, Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, что есть полеты быстрое перемещение, я так его назову. Выглядит опасненько. Блять, вроде пустенько. Блядь, точно будем с кем-то сражаться. Смотрите, сколько тут всего сыпет. Так, девочка плачет. Там какая-то девушка. Это, же... это она в детстве, да? Почему он замолчал? Сказал, это же и замолчал. Песик, давай мы тебя покормим. Да. Вот. И потом уже пойдем. Ну, как бы хорошие поступки нам аукнется, Тихо, как говорится. Знаете, да, такой поговор? Делай хорошее, и когда-нибудь тебе аукнется. Если далеко можешь не убегать только, пес. А, ну конечно, давай за 3000 метров убежим. От задания это. Спасибо. Ну, главное, что я в плюсе. Насколько не важно. Опа, а куда она делась? Так, стопа. Только что тебя видел. Она что, исчезла? Блядь, отвлекся на минуту. Я в туалет не пойду, блядь. А, не, вот она. А, она встала куда от... пошла. А как так... Получилось, что пока я это самое... Бля, взял и все засрал. -яй -яй -яй -яй -яй. Все. А, напугал меня просто. Так. Кажется, ее что-то беспокоило. Может, есть способ... Чуть-чуть-чуть. -чу -чу -чу. Так, она дальше пошла. Они хоть не очень хочу сражаться, поэтому. Оп. Так, куда пошла? Главное не использовать дальше способность, чтобы видеть, куда она идет. Все просто. Так. Ай! -я -я -я. Отлично, отлично. Да я просто профессионал своего дела Ой, почти профессионал своего дела Кто там? Поп на них а Они меня уже потеряли щиты Не-не-не, используют способность Двигаться как есть Бля, она далеко шуршит так-то Налево-направо Прямо, через машину Конечно, ты же, блядь, призрак Извините, пацаны, вы меня не видели а самое главное, что я-то ее вижу всю дорогу до сих пор. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, пацаны, потеряли. Молодцы. Так, а те меня видят. Те меня уже тоже не видят. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не теряйся, девчонка, но нет. Тихо. А, вижу-вижу. А, вижу. А, хорошо. Все-все-все. Пацаны меня потеряли. Ха. Стоп, что там Стой поднять? Кошмарно. Давай пока понаблюдаем. Так, через магазин, конечно же. Безопасная территория. Так, она пришла, закупилась, ну судя по всему, пошла дальше. Заметь, еще ни одного сражения не провел хотя их должно было быть уже минимум три. Это Называется супер быстрое прохождение. Смотрите, смотрите, смотрите, какой летит, блядь. Ебать, он страшный, пиздец. Ебать, он страшный. Ебучий случай. Это не та ли подушка, которую я убивал тогда? О, какая музычка играет. Охренеть, вы посмотрите на то чудовище. А ты чё остановилась-то? Ну и... Ладно, я понял. Сейчас вопрос будет решаться с высоты птичьего полета. С высоты птичьего полёта. Тихо, тихо, тихо! Эй, меня... Стоп, а кто? А, это там чибрики. А ты кто такое, блядь? Нихрена себе огромное существо, конечно. И летает кругами, да? Или что, ты дальше полетела. Ну, дальше же хану разочек. Блять, выше или ниже? Давай вот так вот он же не долетают. А, а, а! Блять, ебучий лук. А? Блять, а я могу, а можно? Ой-ой-ой, ой. Твою мать. Только что ты сквозь предметы ходишь, и все будет хорошо. А, стоит тварь. Бля, и, ту и туда мне уже не это самое. Отвернись. Не видишь, я занят. Сейчас отойду куда-нибудь вот так. Не, нихера не срабатывает. Небо где-нибудь бы подняться. Я, правда, не очень горю желанием вот с такими вещами встречаться лицом к лицу. блять, кто там? Девка мелкая. Так. Ну ты тварь, блядь. Смотрите, обезопасили себя со всех сторон. Со всех сторон обезопасили. Я вот две стрелы просрал и как бы ничего, да? Так, интересно, она меня сразу запалит или нет? Бля, ну это очень высоко. Ну ладно, попытаться стоит. О, попал! Отлично. В голову. Увидела. Увидела, но не спалила. Так. Блять, она слишком низко. А ты что, не могла как-нибудь по-другому встать? Блин, еще лук, конечно, вот это вот прицеливание во время прыжка. Вообще, блядь, идея пушка. Блять, переборщил, прикинь на в голову Ай-яй-яй 8 стрел осталось, потом придется добивать, чем есть Ты где? А, вон Не, я, конечно, понимаю Можно было как-то более эпичненько, но Дай мне сюда призрака Пошел в смотрите И... Опа, пошла стрела Опа, пошла стрела Еще так, она, она как бы оглушается, потом такая, о, откуда-то отсюда. Сильно-сильно тупит. Обожаю призраков. Вы посмотрите, как просто идеально все работает. Как бы я понимаю, сначала должен был со, всеми теми, со всем тем полчищем встретиться. Теперь с этим говном еще. Надеюсь, она не хилится, если честно. Смотрите, смотрите, смотрите, она просто, понимаешь, ее атакуют где-то здесь? На, в голову. блять, промахнулся. Ах ты, тварь. Но ну, в голову хоть Крит уже хорошо прилетает. О, сейчас обратно, да, понял? Блять, как бы, как бы встать так удобненько? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Чтобы ее везде задевать. Блин, ну это, в принципе, пока что самое удобное место, чтобы по ней стрелять. Умрешь? Нет, не умерла. Жаль. Так, куда бы еще встать-то? Все, дальше просто, как бы даже если я прицеливаюсь, все это самое низкое. Как же раньше люди жили до стрельбы под себя? М -м -м. Так, сейчас она здесь становится, да, отвечаю. Ловить. Все, все, все, сдохло. Отлично. Так. Хорошо. Где ты, девочка? Вот ты здесь остановилась. И что дальше? Дальше телефон. Это катасира. А, вон сидит. Я его сначала не увидел. Прикиньте. что-то есть. Телефон. Ну, блин, ну конечно. Ой, отразился от зонтика, вы прикиньте. Представляете, после битвы стой той огромной Получается Хотя, может быть, мне с ней не надо было биться Но Но Шанс таков был, да, как бы Все зависит от того, как бы я действовал Запись КИКИ или что? Кровь и наследие Запись сделана Эдом На ней он рассказывает об Эрике Похоже, это один из диктофонов Эда как он здесь оказался? И что это была за девушка? Это лучше Уринка спросить. Давай позвони ей. Так, хорошо. Блять, ну давай дадим. Ну, раз уж мы уже в телефоне, как почему мне отдать? Позвонил. Окей. Удалось найти только диктофон. Ясно. Мы видели Эрику, вернее, след ее души. Что это было за место? Вообще, на той улице она в первый раз подобрала безумную кошку. Мы с ней решили встретиться там, если вдруг что-то случится. Я думала, вы сможете как-то выяснить, где она была во время сражения. Я не видел ее с тех пор, как мы разошлись. Понятно. Моя надежда не оправдалась. Надеюсь, вы на меня не злитесь. Надо будет проверить еще что, скажи Хорошо, постараюсь больше не гонять вас просто так Я не считаю, что нас гоняло просто так Потому что мы получили О, это фильтр камеры Число духов пятихаточку И 500 духов Как я понял, вот эти вот 500 духов Это вот, вот то, что есть 256 И все, блять И почему все, 256? Блять, напугала дрянь. Так, я все забываю, что у меня вот это щит. Я уже забыл, как им пользоваться. Так, смотрим, допквесты еще появились или нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Опа, вот тебе и допквест, еще один звоночек. Причем он появился после того, после того, как мы что? Правильно, как мы выполнили этот допквест. То есть, это квест с чередой выполнения. То есть, он имеет свою прогрессию. Это уже круто. Это не нам не натыкали миллион, миллион, миллиард квестов. Типа, выполняйте. В какую нам сторону? Блять, я запутался. Стоп, я не понял. Я же его пометил. Не понял. Вы же видели, как я его пометил, правильно? я видел. Так, кстати, тут бывают призраки появляются. Так, что здесь стоит быть поаккуратнее. Вот сейчас была надежда что-то найти, если честно. Хоть что-нибудь. Такое, как бы такая избушка посреди поля, но знаете. В целом, Но ну, должно Я было быть. Свою жизнь в лесах что мне вдруг расхотелось тут гулять. Понятно. Да ладно. четыре выстрела, и она сразу умерла. А как же это самое? О. Так она одна вроде. Здесь я уже нашел статую. Я даже ей уже поклонялся. Да. Э? А -а -а, слева духи. Пойдем заберем. Потом времени не будет. Либо я потом о них забуду. Или еще что-нибудь. Ну, то есть, в общем, я реально их могу забыть. Блять, как вообще Начинаю этих духов... сочувствием этим Как вообще потом духу в лесу искать? Вообще, в целом, вот так вот бегать, блять, как знает кто и в духов собирать а я же что забыл сказать почему же я видео в принципе записываю и более короткие делаю у меня же остротит мне просто сейчас ухо заболело очень сильно поэтому не знаю то ли уходить на паузу то ли блять я застрял сука ебучая текстура блять это дойди да ты нахуй Бля, прикиньте реально застрял Бля, ебаная текстура в общем, мне меня устратит. Я вроде писал об этом в беседе, да. Ну, для тех, кто знает, для тех, кто нет. Не могу больше это... Я постоянно слышу какой-то бам-бам-бам из леса. Оно как-то связано с ритуалом, из-за которого я умер. Я не понимаю, чем я вообще это заслужил. Думаю, это усинок у Обряд, на котором вплетенную купу убивают гвоздь. В легенде надо Помните? делать это тайно в течение 7 дней. Тогда связанный с куклой человек будет проклят. Этот парень не может покинуть наш мир, потому что его удерживает здесь кукла. Нам придется найти ее и очистить, иначе под проклятие попадет весь район. Что ж, значит будем искать плетеную куклу. Так, надо открыть одну из серий. Хочу вам напомнить, что я, я находил здесь плетеную куклу. И она меня настораживала очень долго. Я не мог долго от нее уйти. Помните, была серия. Я не мог от нее уйти, потому что она меня настораживала. Вон она. Блядь, да как вчера помню. Смотрите, вон она торчит. уже близко. Да я уже вижу ее. Я даже, блядь, вспомнил, где я ее видел. Да, это то самое место. Единственное, сейчас мы способностями зарядимся, прежде чем... Ладно, прежде чем к ней идти. Вон, вон дух уялит. смотрите. Еще и глаза на нас. Конечно. Бля. Так, ладно, это я случайно выписал не желая этого. Так вот так. Так, вы совсем бесполезные. Так, отлично. Воу, воу, воу, воу, воу, воу. Ага. О. У меня еще 19. Отлично. Хилит. Прикиньте, хилит, блядь. Ладно. Раз такой разговор, тот хил заканчивается. Все просто. Ну, ладно, я тебя так выпишу А от этой я, в принципе, и за деревом спят с вами. А, понятно. Вот тебе, блядь, и от хил заканчивается. Да, ты размахалась. Так, а тут большой дядька-то интересно будет, я просто хочу еще огненными пострелять. Ай! Блять, не успел! Не успел! Так, а давай! Ты что, блядь? Хуя? Тихо, тихо! Я должен успеть, я должен успеть. Отлично. Так, а... ты отхиливаешь или не ты? По-моему, ты отхиливаешь. Ты уже не отхиливаешь. Хм, ну в принципе, так как нам еще отстакивают наши способности их смерти, это... Ох ты ж блядь. Причем они, видите, как-то с, с какой-то возможностью. То ли поднимаются, то ли это самое. То ли не поднимаются. Все, все, хватит забивать. На чем мы остановились? Так, на чем мы остановились? Надо очистить и разогнать скверну. Да, да, да. Дети. Зачем ты прокляла этого парня? Что он тебе сделал? Смеяться над моей родинкой. Блять, все за родину. Я рассказал. Все смеялись. Но ведь не обязательно было его проклинать. Видимо, она превратилась в чудовище, как только проклятие вошло в силу Проклятие обоюдо оружие. Изгони ее. На самом деле. Не хватает немножко детали. Честно. Я понимаю, что, скорее всего, там... Он смеялся, ей было обидно, но... Но, блин. Но! Давайте подумаем, как, более, ну, по-другому по по по логически. Я просто находил эту куклу, я прям помню, она мне покоя не давала. Я пытался с ней что-то сделать. И потом сказал, что нам дадут квест с ней. Вот вам квест с ней. Как бы все просто но но не хватает немножко некоторых вещей то есть поговорить не только изгнать, но и поставить скажем так на путь истины ну типа в целом да ну скажем так почему нельзя там как-то с ней поговорить ну как он сказал проклятие обоюдострое то есть ее все ее тоже уже как бы кроме изгнания ничего не поможет ну тоже как бы поверхностно об этом говорится блин это идиот потому случайно не помните девушку не припоминает. Это она меня прокляла? Точно. Ты ее забыл, а вот она тебя нет. По ее словам из-за тебя над ее родинкой все смеялись. В итоге ей стало настолько плохо, что она решила тебя проклясть. Я же, наверное, просто шутил. Она пожелала, из-за такой херни. Ты просто не видел, что с ней из-за этого стало. Она тоже погибла. Проклятие опасное, что. Постарайся на нее не злиться. Слушайте. А она сама доходит, освободилась от прогресса. Да, мы ей помогли. Тогда хорошо. Спасибо. Вот это плюс. Я только сейчас развивал теорию о том, что мы ее изгнали. Спасти всех сложно, но я попробую. То, что мы ее сейчас изгнали. Но получается. Мы ее не просто изгнали, а спасли ее душу. Блять, как же меня эта хуйня бесит. Ебаное дерево, блядь. Меня аж колбасит с этой херни, если честно. А, не то, ну, не прям все так плохо, но, блядь, меня аж телепает немножко. Как к нему подошел, блядь, мне аж плохо стало, как я опять завис в этой текстуре. Просто капец. Опа, это я еще не читал. Если видели этот знак, оставитесь, иначе можете погибнуть. О, блядь, нихуя. Необычная ситуация, если честно. Так, доп допквесты ищем. Опять быстро глазами пробегаемся. Нету, нету, нету. О, питомчик. А вот тут раньше не было. Просто очень легко случайно пропустить. По случайности какие-либо вещи. Честно, собирать Юкаев на видео не очень охота, но, скорее всего, придется. Так, ладно, пойдем дальше по сюжету. Наконец-то. Продолжаем сюжет. Так, так, так, так, так. В принципе, все прекрасно. В принципе, все прекрасно. Так, ага. Здесь очень много врагов. Очень много врагов. Не очень люблю, когда показывают очень много бесполезных битв. Вот смотрите, блядь. Сказал я, что никого не вижу. И здесь разбросана куча кучи еды. Очень много еды разбросано. И ни одного врага не стоит. Ни одного, блядь. Ага. Мне нравится. Так, так, так, ага, понятно, он погиб Ай-яй-яй, чуть не долетело было бы Так, хорошо, как, э, в целом пока что все нормально Еды насували, всего насували, музыка эпичная пошла так, пошли гигантики, хорошо. И более злые противники, естественно. Так, гигант нам мешает. Ух ты, блядь. Так, пошла первая. Отлично. Так. Отойди, отойди. Блять, блок забыл поставить. А, а, а, а, отойдите, отойдите. Ух ты, блядь, еще метается чем-то. Ты шо? Ты зачем телепортируешься? Опа, удерживаем. Так. Большой, как с большим нравится. Но, наверное, из больших плюсов То, что врагов хоть и присылают к нам Да ладно, ты что вырубился-то Хоть и присылают к нам врагов, но Их присылают пачками Так, я понял Лови Лови На нее придется много потратить Так, лови Попал? Блять, застрял Застрял. Лови, короче, сразу. Опять застрял. А! Блядь, промахнулся! <фих> так, понятно, этим ее не остановить. Блять, блять, блядь, блядь. Ай, какой я молодец! Ай, какой я молодец! Вовремя блок почти поставил. Так, сражаемся до последнего, блядь. Но ее, на нее это вообще не работает, поэтому.. Оху, нормально. Нормально живем. Главное.. Блок вовремя ставить. Да сдохни уже ты. Столько ты на него просто всего потратил. И огненных и не огненных. Можно так, можно а отдохнуть. Бы неплохо, на Честно, да. Сейчас он такой поворачивается. Говно. Они туда. Лучше не Там везде этот проклятый туман. Ты, блядь, я в этой маске без в нем хотя бы на минуту. Он выкинет из тебя душ. А, то есть как оно, в принципе, получилось. Угу. Ладно. А что тогда делать? Все просто. Мы пойдем на пролом. Я покажу дорогу. Вперед! Так, я, блядь. Не понял нихуя. А, то есть испор... Не понял, подожди. Красиво дерешься. И покажешь дорогу, ведь я их буду просто очищать. Честно, сейчас немножко другие мысли были. Так, ладно, давайте. Это все. А что так можно было? Не волнуйся. Принка со своей командой придумали, как с ним бороться. Надеюсь, их расчеты вернут. Ну вот я сразу. Свои нет, нет, ничто я а не перекладываю. Такое? Они же помогают? Так, стоп, это что такое? А, это еда. Да? Да. Тут еще где-то, кстати, кошка. А, вон магазин кошака. Но нас интересуют бусы. Опа, легенда о великанах. Когда-то давным-давно жили в этих краях великаны. Стоило им шевелить рукой, как дул сильный ветер. За спиной у них взымывались высокие горы, а следы их превращались в глубокие ущелья. Звали этих великанов. Ди... Да и да, Ух, как сложно. Врагов много, а по сюжету нам... Но никак не через туман. Нам сначала сюда... А что у нас по способностям? 55, 17 Так, ладно Вот это ломаем Взлетаем По крышам, естественно Быстренько перебираемся Так, так, так, так, так Нет, послышался ли Играла очень странная песня Так, смотрим Есть ли там кто-то Вроде я не... Ох ты, блядь, кого я увидел? Слишком поздно, конечно. Но он меня вроде не увидел. Наебал систему, блядь. Ебнешься. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. Так. Вверх. Угу, еще выше уже не варик. Так, теперь к тебе. Э! К тебе. И теперь к тебе. Так вот действует профессионалы. Бля, что это за сука? Придется падать, блядь, помогать. Конечно. Ты что, еще и этих духов Конечно. Да ты сдохнешь уже нет сегодня, блять. Я решил не говорить, чтобы лишний раз тебя не расстраивал. Так, так, так, так, Он заметил, что мы бежим. Оглянулся, но уже было поздно. Тихо-тихо, отстань. Так, великан еще идет. Ага. С великаной вообще сражаться нельзя. Так, я понял. Врагов стало как не то, чтобы даже как минимум больше, блядь. А злее. Потому что если я их не спасу, они улетят И хрен знает, что будет потом Вот в прямом смысле Хрен знает, что будет потом Хорошо, Стоп, а их Стоп, их же было три Стоп, их же было три Не понял А где еще одни духи? Их не могли спиздить Так, не вкурил я что-то Это не те духи Это не те духи Бля, тут так, так много духов Божечки Но я занят я очень, а, блядь, мои ухо Очень сильные Так, первые ворота Тихо-тихо-тихо-тихо тих. Пошли нам влево И очень далеко влево А, я ворота вижу И подступ к ним вижу Но есть одно большое-большое-большое но Как бы, если честное но Очень открытое пространство Так, хорошо, что я могу долго летать. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Лови, блядь. Сейчас с другой стороны. Охуела? Прикинь, а это я, блядь. Лови. Как бы мне, в принципе, способности не очень жалко. Всегда можно остановить. Единственное, что меня напрягу, это как все потемнело, блядь. А, Чуть-чуть восстановимся. Три. Три. Три красных осталось. Это, кстати, плохо. А, так я еще очень близко к весту. Вообще красота, только надо вниз опуститься. Но нет! Не судьба, видно, не судьба. Так, кстати, очень... Да, реально на открытой территории ворота. Тут, наверное, можно увидеть капку. Лично я бы лучше на Тенгу посмотрел. С каких это пор ты интересуешься Тенгу? Да ни с каких, они просто прикольные. Мне, кстати, тоже Тенгу больше нравится. Смотри под ноги, а ты еще споткнешься и полетишь купаться. Так, что-то я противников то не вижу. А вот теперь вижу, блядь. Я, они меня увидели. Пацаны, спасибо за приветствие. На да какой, подожди ты своим огурцом. Я весь огонь потратил, прикиньте, пацаны. Ух ты, блядь. И, кстати, вода не сильно, конечно, лупит, но хотя бы лупит. А, а, а, ай, больно, больно, больно. М, блядь, не судьба. Я, конечно, близко подхожу, но это все ради удара. Ух ты, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Второй, второй, второй. Не будет второго. Так, ладно. Вынести бы их сейчас двоих одним ударом. Блядь. Я понял. Понял. Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Лови. О, отлично, минус один уже. А Пока тут очухается, я уже отлуплю. Сейчас еще мелкая тяна, наверное, полезет. Нет разве? Не полезет. Хорошо. У тебя неплохо получается. Спасибо. Еще одна территория очищена. Отлично. Четкие воды увеличены до трех. А теперь, если у нас есть огурец, можно и огурец положить, раз уж мы здесь. Так. Поместить. Присесть. О, Капа! что Блин, Ч не Конечно, нужно <laughs> я, я, я еще взять. помню, как в прошлый раз наебался с тем, он заныкался не там, где надо. Сейчас он будет и здесь оплывать. Есть, можно его не давай, Прейди давай. Да я уже. Тем, вот эти подсказки, когда уже. Ну ладно, в первый раз подсказку. Ну, блядь, ну там второй. Ладно. Но, хотя, ладно есть. Хотя, в принципе, хорошо Я могу понять, в чем прикол Всех этих подсказок Потому что их можно долго-долго И он такой, блядь, что делать Но было бы хорошо после фейла То есть он такой берет огурец, начинает его есть и Ты фейлишься Или он не берет огурец, ты фейлишься Придется сквозь новый Тогда да Тогда эту фишку я пойму А так Вот это все Спасибо за силу Спасибо, блин Ну вообще, в принципе, мы за нее платим вот Есть так, ну, как бы, по сути, логически Реально за нее отдаем деньги Так, мы через туман не пойдем ну, Кстати, доп квест появился Мы не пойдем через туман Я же на дурака не похож Через туман каждый раз ходить кстати, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А, эти ворота он не дает убрать. Все, ладно, я по мы пойдем через туман. Блять, кто там? Ладно, мне похуй. Да. да ни с кем я сражаться не собираюсь. Вы видели, сколько у меня способностей, алё? По пути, Макс, блять, да надо, да. Блять, тупой. Ударить не мог рукой, прикинь. Души смертно. Так, теперь нам куда? Бля, я понял, я совсем идиот. Нам сюда и надо было. А кого мы видели? Ага, обычных призраков. То есть я отвлек их, отвлек их внимание, чтобы пройти без боя. Да я гений, да я гений, у. Так, мм, стрела. Неожиданный поворот. Что ж такое, снова эти твари? Очень вовремя. А мы не сможем включить свет? Можно попробовать. Рубильник должен быть вон за тем фонарем. Задействую призрачное зрение. Вдруг что-то найдем. Я понял, зачем стрелы здесь. Убивать бесшумно. Ой, кому-то сегодня не повезло. Да, но на исчезновение всяких вещей они тоже обращают внимание. Но главное вот на того, на того призрака не наткнуться. Так. Я что-то нашел. Не обращай на меня внимания. Бля, стоп. Чего? Ну да, это. Ты меня тоже плохо видишь, я тебя плохо вижу. Все хорошо, так и должно быть. Я не понял. А ч я нашел тапочки, но их взять не могу? Охуенно. Так, а, а если рвануть? Блять. Ну можно просто по ней пострелять. Так. Но... О -о -о -о -о -о. Так, так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Отлично, меня потерял из виду. Отлично. Тут интересное деревце и тапочки, которые я как раз увидел по случайке. Что это? Красные туфельки, красные детские туфельки. Читается, что они принадлежат похищенной и увезенной в чужую страну девочке из известной песни. Кто знает, что за песня, напишите в комментариях обязательно. Так, как быть дальше? Блин, я немножко теряюсь. Не дострелял, не дострельнул, да? Давай еще разочку. Дострельнул. Так, он... Так, ага, за он меня уже не видит. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. Неожиданный порт возьмем. Так, за у нас уже не видит. Зато видит она. И очень хорошо, посмотрите. Я могу ее тремя тычками, в принципе, облупить. Четырьмя. Четырьмя тычками могу ее облупить. Но есть большой-большой минус. Они могут услышать и победить меня. Сколько стрел? Пять стрел. Не-не-не, обойдусь. Походу, я обойдусь без стрел, если смогу проскользнуть. А я думаю, что я смогу проскользнуть. Не поворачивайся до последнего. Не поворачивайся, даже не думай. Он меня не видит. Он меня не видит. Увидел и... Сейчас пойдет туда. Да, да, да, он пришел сюда. Я могу его... А, нет, он не пошел туда. Так, ага. Хорошо. Но, в принципе, их так можно как бы по одному выкашивать. Тихо, тихо, тихо. Ага. Блять, услышал меня, падла. Сюда идет, да? Неудобное я пространство выбрал, да. Блять, блять, блять, блять. Так, ладно, те меня сразу не увидят. Это надо запомнить, что те меня, в принципе, не сразу увидят. Да ты куда пошел-то? блядь. Поменял резко дизлокацию. Я не пойму, куда смотрю. А, все, теперь понимаю, куда смотрю. Так, а что я должен найти? Пройти дальше. Ну... Но... Я, в принципе, просто и без света могу пройти дальше. Хотя как бы по факту Все Так, ни хрена не... Ух ты, блядь, без света вообще нихера не вижу Стоп Бля, вот я идиот ебаный Выключи, пожалуйста Где мне свет включить? Так, стоп, а где все пацаны? Не понял не понял понял так а это не то бабах о пацанов заинтересовал бабах да бля как я тут прошел то в первый раз ладно похуй. Ага, ага, ага, посмотрите что там за тварь ща. ща, ща. бля Ой-ой-ой, Так, ладно, давай бабах здесь устроим. Не вообще не обратил внимания. Mm, она. А, вон пошуршала. Так, они все на очень открытой территории. Ладно, давай тебе голову выкосим. Блять, промахнулся. С -с -с Сука. Отлично, минус один. Блять, ни минус, нихуя. Сюда шуршует не шуршует. Ладно, вообще его можно выкосить. Блять, но ну опасно, пиздец. Сама тварь ходит. Большая-большая. Опасная, опасная. Бля, да, может и вот так. Все, все, все, он сдох. Уй, красота. Так. Сейчас теперь жирного выкосим. Похуй. Если она заметит, ну придется с ней сражаться, как бы как ни крути. Блять, она ведь нас заметит процентов походу. Кстати, почему-то это мое зрение очень-очень плохо ее улавливает. Так, тут колонна, хорошо. Теперь остается даже, когда он куда-нибудь двинется. Ага. Отлично. Блять, он к ней навстречу пошел баный рот. Успеем. Успею. Отлично. Теперь надо ее водить как-то за нас. Бля, вот не могу понять, что это. Ага, это стена. Так, вот она тут ходит, такая вся типа деловая. Бля, тихо, тихо, тихо, блять, блять, блять, блять, блять. Так. Прям сюда смотрит тварь. Отлично. Так, так, так, так, так. так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Где, где, где, где, где? Вижу. По Пошел. А! Пошуршало обратно. Тихо. Ага. Блять, промахнулся. Одна стрела осталась. Ладно, сейчас мы по ней жахнем. А потом огненными закидаем, если. Ну, получится, конечно. Ну хоть как-нибудь бы ее это самое. Блять, вот тварь. Сука, и то мимо, блять. А! А! Ах ты ж тварь. Она сказала, ну ты дебил? Да. К сожалению, да. Есть такой немножко. Тихо, где? Вижу. Отлично, ладно, живой, живой, живой, живой, живой, живой, живой. Еще два, еще два. Блять, не ту кнопку нажал, прикиньте. Блять, промахнул. Да заряжай. Понятно, нечем заряжать. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо. Я хоть поел перед тем, как на нем... Него... Ой, перед тем, как дальше нападать. Фух. Это была проблематичная хрень. Но, в принципе, мы справились. Ой, немножко-немножко я так это самое поднасторожился. Я, в принципе, отсюда уже всех убрал, да? Нет, не всех. Да, тут еще один предмет. Где-то здесь. Блин, а ты уже не такой страшный, если честно. Так Ага Так, а где предмет мой? А, с этой стороны Ух ты, ёбан Так, предмет Ой. Свет Акабеку, фигурку купит на красной коровы Традиционный сувенир из Фукусимы Видимо, свет вырубился из-за сквер Все Я молодец, я молодец Куда нам надо? Скажите, пожалуйста, вижу. Сейчас мы выйдем, и на этом будет сегодня конец маленькой нашей с, вашей, с вами серии. Так, ну здесь я уже был. То есть свет надо было включить обязательно. Сто процентов. Обидно, если честно. Идем туда. Да, идем. Сейчас мотоцикл, блядь, позволяющий гонять по темным пусам. Демонический байк. Ну или скорость большая, которая позволяет просто развеивать туман. Гляди-ка. Блядь, если там какой-то мопед саны, то это будет смешно. Ладно, красавец. Красавец. Вон телефон, кстати, сзади. Сейчас позвонит, блядь, сто процентов. Мы, кстати, разбились на байке, чтобы вы это вспомнили, если что. А, что в нем Он прострелк. Оружие против призраков вроде как. Стоп, то есть. В он туман. То есть я могу, а просто сквозь туман и все? А на практике как? Подожди, дай пару секунд. Сейчас позвоню, отвоню телефон вижу. Не заводится еще бы, он же не заправлен тем более что у него явно турбокомпрессор накрылся надо поставить новые турбинные колесо иначе мы на нем никуда не уедем И еще нужно найти ароматическое масло призрак ароматическое ароматическое что? это непростой мотоцикл он может проехать через этот гребаный туман но для этого нам нужно особое масло из сокровенного мира. Оно закончилось. Так. И где нам его искать? Не знаю. <ELK> Если ты не знаешь, где искать это масло, кто тогда знает? Я же сказал, нам все позвонят, блядь. Объявят экзорцист, умей изгонять духов. Могу помочь, чтобы будем паранормальные явления. Звоните в любое время. Гарантирую конфиденциальность и быстрый результат. Кто-то решил нам помочь. Сюжет за сюжетом. Мне было некогда ждать, когда вы снимете трубку. Я настроил телефон так, чтобы время от времени он звонил и проигрывал запись. Отвечать не нужно. Просто слушайте сообщения. Опять. Знакомый голос. Это это. Вы в гараже, значит, вы пытаетесь завести мотоцикл Ринко. Вас интересует, где можно взять ароматическое масло призраков, чтобы его забрать. Я тебе об этом рассказывал, Кейкей, -кей, но ты, скорее всего, успел забыть. Как он догадался? Помолчи. <свят> <свят> масло можно найти там, где влияние загробного мира ощущается особенно сильно. Там, где он соприкасается с нашим миром. Такие места сложно пропустить. Приступайте к поискам. Конец связи. Так, если он настраивает телефоны так. Ты понимаешь, Ладно о чем Пока нет. Давай поднимемся повыше и осмотрим окрестности. Самое высокое здание в этом квартале это деловой центр Митаке. Э, хорошо, надо отсюда выйти. Все такое. А, то есть, если он настраивает телефон так, что он время от времени звонил, то больше интересно то. Если интересно, кстати, почитайте. Заметка несчастливых предметов, существуют так называемые проклятые вещи, которые якобы навлекают молодельца несчастья. Меня всегда интересовало научное объяснение этого феномена, что именно отличает такие предметы от других, каким образом проклятие меняет их свойства. В быту проклятые вещи попадаются значительно чаще, чем может показаться. Мне, чтобы найти такую потребность, всего пара звонков. А свидетельствовать ее было бы интересно, но брать за нее ответственность я побаюсь. Будет лучше, ее купит Кейкей. Даже если эта вещь действительно проклята, он с ней как-нибудь справится. Ринку, как всегда, вижу цель, не вижу препятствий. А это мы видели. Неужели в комиссионке могут продавать такие вещи? Ты не представляешь, чем там торгуют, а большинство людей ничего не замечают. Если скверна настолько сильна, нам стоит этим заняться. Так вот, то, как телефон потом понимает, что трубку сняли, и проигрывать звонок больше не надо. Ну ладно, не будем об этом. Слушай, это. Будем Он заканчивать. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.